Замечено давно и на наших занятиях в работе с моими учениками я давно заметил, что люди выбирают для себя очень часто не все и даже не несколько каких-то направлений в своей жизни, да, а иногда вообще что-то одно. Например, человек начинает заниматься бизнесом и все, все остальное у него просто рушится. Или, например, он строит дом, все остальное рушится. Или, например, вот пример недавней женщина занималась бизнесом. Бизнес хорошо, семьи нет. Тут она встретила мужчину, через два месяца бизнеса нет. Она вся в любви, вся в отношениях, вся такая прям воздушная. Ну и все остальное забрасывает. А мы вошли в Новый год, мы вошли в новую такую, в новую вибрацию, в новую постать, вообще в новое проявление мира, когда проявляется многомерность. И сейчас очень здорово начинать исправлять вот свои такие ошибки когда человек ну чем чем-то одним занимается, да а можно заниматься очень много всякими вещами ну для этого естественно нужно кое-что в своей жизни в себе изменить в своем отношении к миру ну и сделать какие-то определенные шаги определенные ступеньки пройти для того чтобы изменить свою жизнь мы будем как раз об этом говорить, что нужно сделать, чтобы не как э, тени-толкай, да, в одну сторону рваться, а чтобы во всех областях жизни был успех, было развитие, было хорошо во всех областях жизни. Об этом у нас будет программа. Ну и меня зовут Игорь Ванилов, я тренер личностного роста, бизнес-тренер профессиональный, очень много лет занимаюсь обучением, сам обучаюсь, людей обучаю.